Вы на канале Samsung просто, дорогие друзья. В этом э, видосике хочу вас познакомить с интересным приложением Виджеты Контактов. Что значит это приложение делает? А вот посмотрите. Допустим, делает вот такой Это интересный виджет, и вы сразу отсюда можете в Телеграм посмотреть э, настройки виджета, сделать, позвонить, отправить СМС, Viber Короче, все доступные э, абсолютно мессенджеры и источники сообщения с данным контактом дальше следующая папочка вот такая допустим простецкая это по умолчанию такое стоит далее вот такая вот и это тоже меняется вплоть до этого и можно сделать все, что угодно. И также, как видите, вот такую вот еще можно сделать. А вообще их можно сделать очень много. Если мы зайдем в виджеты и посмотрим, то здесь 13 видов. Смотрите. Одиночная папка, одиночная, одиночная и т.д. и т.п. Приложение, значит, виджет контактов. Оно платное с подпиской. Но мы будем в этом видосике разыгрывать промокоды. Поэтому... Если вы поставите лайк и напишите комментарий, первых несколько человечков получит, естественно, промокод на активацию данного приложения. Что мы, значит, с вами делаем? Зайдем и смотрим. Вот оно, само приложение. Здесь есть руководство, где вы можете посмотреть видеогид. Пожалуйста, он у вас Покажет вам, как и что здесь делать. Дальше, также, как добавить виджет, тоже есть здесь у нас. Вся информация, в принципе, даже тут есть, дорогие друзья. Вот смотрите, настройки контактов, необходимый тип связи. После настройки нажатие на соответствующую строку, чтобы проверить работоспособность функции. Далее, настройки виджетов и все остальное, о чем я вам сейчас тоже буду рассказывать. Так, ну, допустим, я все это удаляю дело, чтобы мы с вами повторили все с самого начала. Так, нажали виджет, и, допустим, первый виджет берем «Добавить». Дальше нам нужно выбрать контакт данного виджета. Здесь, ну, вы можете сделать что следующее, импортировать сюда любые контакты, какие хотите со своих э, контактов. Ну, допустим, вот выбрали один контакт и импортировать. Все, он импортировался сюда же. И по алфавиту, естественно, будет отображаться. Вот он. Все, допустим, мы с вами что значит дальше делаем? Выбираем его как единственный контакт и поехали. Здесь магия, он преображает немножечко э, данный Контакт, потом картинка контакта. Смотрите, во-первых, есть маски всевозможные, которые вы можете добавить, выбрав любую из них. Ну, допустим, вот даже такую можно выбрать. Потом размер. Дальше, цвет рамки задать можете самостоятельно. Любой. Либо все-таки здесь выбрать, если у вас есть рамка, соответственно. Да? Дальше, в моем случае это без рамки. Поехали, имя контакта здесь, либо видимо, либо невидимо, можно сделать невидимо, пожалуйста, либо видимо. Дальше также формат, пожалуйста, выбрать, потом позиция, внизу, по центру, сверху, пожалуйста. Ну и естественно выбрать цвет и шрифт, задать, какой хотите, здесь в принципе много вариантов также. Потом размер задается и цвет фона, а также прозрачность. Можно сделать ее совершенно прозрачной, либо вообще не прозрачной. И, естественно, угол. Это если он у вас будет квадратный. Вышли дальше по нажатию. Что у нас здесь по нажатию? Действие. Иконка действия. Невидимо, либо видимо. Дальше действие. Показать все. Либо только карточку, либо только звонки, либо только смс. Звонки и список смс. Ну, допустим, если мы так с вами сделаем, нажмем ОК. То смотрите, что у нас будет значит, происходить по нажатию. Переводим его сюда. Нажали. И у нас только вот, что мы с вами можем сделать. Уходим и поехали дальше. Здесь мы с вами по нажатию. Давайте определимся и поставим все, и потом я вам покажу, что это значит. Дальше стиль. Вот здесь стилей много. Можно выбрать какой-то один из них. Вот по стандарту красенький, голубенький, просто белый, потом как тыква с паутиной и тд и тп. Короче. Все, потом шаблоны. Либо сохранить вот этот шаблон для того, чтобы потом... По типу этого шаблона и настроек этого контакта уже делать все остальные. Допустим, нужно сохранить. Сохранили этот шаблон, все. И потом по этому шаблону, вот мы уже открыли, вот он у нас есть. Потом просто по этому шаблону выравниваем все остальные. Дальше, случайно. Он делает случайно вот такие вот штучки. Видите? Просто случайно. Либо это сделать, либо нет. Все. Все. Когда настроили уже, пожалуйста, сделали как надо. Если хотите добавить, добавите еще, пожалуйста. И как я уже сказал, здесь и группы есть, и стыки есть, да, и папки есть, и список смс, или список звонков по отдельности. Куча, куча всего. Как я уже сказал, у нас розыгрыш будет промокодов. Как устанавливаются промокоды...